Привет всем, меня зовут Данил. вы на канале Заблев ТВ. Сегодня я решил... Вам показать приложение Сбербанк Gits, это разработка от Сбербанка. Заходим в приложение, надо чуть-чуть подождать. Чтобы ваш ребенок зарабатывал деньги, надо активировать QR-код на втором телефоне, добыть код. Как вы видите, надо попросить родителя открыть у Сбербанк чтобы нажал найти ребенка. Продолжить. Но мы не будем этого делать, пойдем дальше. Тут мы видим разные статьи, которые будут полезны вашему ребенку, если ваш ребенок хочет каким-то действием, чем-то заниматься. И тут разные статьи. И есть также копилка желаний, где ваш ребенок может... Добавить э, какое-то пожелание, это может быть э, как велосипед, может даже для взрослого, квартира какая-нибудь, и по копейке может э, собирать, создать желание. И ссылка не обязательно, стоимость, там, велосипед, например, 15 тысяч, квартира, там, два туристов, 15 тысяч максимум. Ладно. Можно также несколько создать, несколько желаний на ту сумму. им точно не отверг. Бонусы спасибо также в этом приложении приветствуют. Как же не приветствуется, это же приложение от Сбербанка. Как же я раньше не додумал? приложение также пригласило разных блогеров, а именно Арину Данилову, Артёма и Артёма. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. Простим удачи и всем пока!